Здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжаем курс по HTML-верстке продающих текстов и небольшое отступление по аналитике результатов работы вашего продающего вашей продающей страницы. Один из инструментов, которым я пользуюсь, это бесплатный аккаунт в Crazy Egg Вот этот вот сайт на котором можно зарегистрироваться, он позволяет получать статистику по кликам ваших клиентов на зоны вашей, вашей страницы. Можно посмотреть тепловую карту, клики какие, за какой-то промежуток времени. А также желательно и в Google Analytics сделать, и в э, Яндекс Метрики. Сегодня поговорим про Crazy Крызиек. У меня уже создан аккаунт. Аккаунт бесплатный позволяет создавать 4 теста. То есть 4 разных страницы вы можете тестировать постоянно, совершенно бесплатно. Что, в общем-то, для простых вещей вполне достаточно. И вот несколько дней назад я, я добавил тест для страницы, который вот, э, сделала первую версию сверстанного продающего текста. Вот на странице было 64 визита. 39 кликов это за три дня я никакой специальной программы по нагону трафика не не производил за этот промежуток времени поэтому так мало посещений что мы можем увидеть по результатам так первая картинка открывается она такая относительная простая, сейчас загрузится страница, можно будет увидеть, отмечаются зоны, где были клики, сейчас они отметятся. Как страница загрузится, она достаточно большая. Так вот, загрузилась. я не вижу ничего я в основном пользуюсь двумя последними закладками хитмап хитмап позволяет видеть тепловую карту где конкретно кликали видите какие зоны вот тут интересный момент получается что зона подвала страницы прокликивается достаточно сильно и надо будет наверное добавить отдельное всплывающее окно запросом контактных Запросом формы обратной связи, чтобы не терять этих клиентов. Потому что, видимо, они, они хотели получить какую-то уточняющую информацию, не, на, не оплачивая курс. Так, что тут еще по самой странице? Так, на видео пытались на, кликнуть. На отзыв кликнули. на выбор продукта. Тут какие-то клики по тексту случайные. И закладка конфетти. Она отличается тем, что здесь видно, из каких источников пришли люди. То есть вот с основного сайта, с блога, с рассылки какой-то. Даже это не рассылка. Прямые заходы с infobusiness.ru, с фейсбука. Так. и по цветам видно, что вот эти вот клики, это были красным цветом, это с основного сайта были переходы, я специально никакой не проводил. Так, розовая, розовая смейл Яндекс УА, интересно это красное, тоже с моего основного сайта кто-то ломился. Интересно, что вот эти вот кто на, на покупку кликал. В общем, такая информация весьма полезная по, по оценке вашего сайта, вашей продающей страницы на ее качество. Насколько люди понимают, что надо сделать. Естественно, что видно, что вот этот вот блок продажный надо переделать. Явно сделать более выделенную, наверное, стрелку добавить, как обычно вводится. Мы потестируем. Этот блок сделать об форму обратной связи, чтобы не терять клиентов. Ну, здесь может быть. Может быть, на видео сделать. То есть, чтобы.. Со страницы люди не уходили, но открывалась дополнительная страница, потому что первый урок как раз бесплатный, чтобы люди могли посмотреть, что же за продукт предоставляется и что за что они платят деньги. На сегодня все. С вами был Сергей Бердачук. Сайт проекта шаривари-степс.ру. До свидания.